Добрый день, меня зовут Людмила. В апреле месяце я проходила курс у Дари и Антона риэлтор, Профессия. Бизнес». Хочу сказать, что курс достаточно полезный, очень понятный и достаточно продвинутый. За 10 лет своей работы в риелторском бизнесе у меня никогда не было сайта, я почему-то об этом никогда не задумывалась. Сделки сами шли, как-то сами по себе. И э, в последнее время я стала задумываться на том, чтобы немножко расширить свой бизнес. Возможно, заняться как, каким-то новым направлением. А, ну и обычно, как всегда, в жизни случается, когда что-то, о чем-то думаешь, что в свою жизнь не привлекаешь. А, и случайно наткнулась на рекламу Антона и Дарьи и получила то, что хотела позволю э, раздвинуть мои горизонты. Э, я стала заниматься не только вторичной недвижимостью, но также я сейчас э, продаю квартиру в новых домах. Вот. По поводу курса еще хотела сказать. Все достаточно понятно. Значит, я самостоятельно настроила рекламную кампанию. Вот, сейчас получаю уже первые э, звонки, первые заявки. А, продаж пока в, ново в новостройках у меня не было, а, но есть уже потенциальные клиенты. А, также я отрабатываю скрипты продаж, что, что кстати, очень важно. А, как правильно разговаривать с клиентами, что предлагать а, и так далее. Поэтому, ребята, большое Впереди вам огромное спасибо за этот курс. Было все очень полезно, все очень продуктивно. Ждем от вас новых курсов. Рады посетить вас.